Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о Венере в Близнецах. Есть как минимум две причины, почему стоит сосредоточить внимание именно на этой теме. Во-первых, Венера в Близнецах будет находиться рекордно длительный период времени, больше 4 месяцев с 3 апреля по 7 августа. Это связано с тем, что Венера будет разворачиваться в этом знаке в ретроградное движение. Во-вторых, Венера и лунные узлы начинают в мае новый тренд, акцент на знак близнецы. И безусловно это внесет определенные изменения в нашу жизнь. И именно об этом мы с вами поговорим в данном видео. Итак, 5 мая лунные узлы меняют знак, и восходящий узел переходит в Близнецы, а южный узел переходит в знак Стрелец. Восходящий узел показывает э, те тенденции и возможности, которые будут открываться перед нами. И Близнецы — это знак, который отвечает за информацию, за общение с теми людьми, кто находится поблизости, с родственниками, с соседями. И учитывая то, что в этот период времени Венера будет замедляться, так как 13 мая она разворачивается в ретроградные движения, то можно с уверенностью сказать, что в первой половине мая будет идти серьезный акцент на то, чтобы полюбить тех людей, которые находятся рядом с вами, быть ближе в эмоциональном плане по отношению к тем людям, с которыми вы живете по соседству. Это период, который заставит осмотреться вокруг и. Любить ту землю, на которой живешь, любить ту природу, которая окружает. В целом, близнецы как раз и отвечают за то, что находится рядом с нами, за среду обитания. Близнецы ⁇ это воздушный и переменчивый знак, поэтому для того, чтобы получать радость, нам нужно будет все-таки находиться в движении, иметь возможность съездить куда-то хотя бы недалеко, учитывая то, что во многих странах карантин, фактически весь мир э, изолирован, во всяком случае, в апреле, то в мае потребность все таки э, иметь возможность выйти из дома, иметь возможность хотя бы куда-то недалеко съездить, иметь возможность встретиться с близкими людьми, эта потребность будет возрастать в разы. И, скорее всего, то, что Венера будет замедляться, люди начнут еще больше ценить вот эти маленькие радости, которые ранее воспринимались как данность. Кстати говоря, Сатурн, который вошел в знак Водолей еще ранее, в апреле месяце, все-таки сделал свое дело и он заставил произвести. Чистку в среде с кем общаться, с кем не общаться. Он заставил людей, в принципе, быть очень избирательными в плане общения, ограничить к минимуму свое пребывание рядом с другими людьми. И это, конечно, в целях безопасности, но в целом это все соблюдение принципов Сатурна и это все влияние данной планеты. И поскольку Водолей это тоже воздушный знак, то вот эта тема общения, коммуникации, она будет усиливаться в мае месяце. И наряду с тем, что нам нужно будет соблюдать еще определенные правила, все-таки свобода уже появится, и возможность более свободно передвигаться и возможность встречаться с другими людьми — это все уже будет появляться в мае месяце. Безусловно, Близнецы — это также знак, который отвечает за самообразование, за обучение. Поэтому период, когда Венера будет проходить по знаку Близнецы, очень благоприятный для того, чтобы повышать свой уровень Знаний в какой-то сфере. Тем более Венера отвечает за финансы, то есть, скорее всего, те Знания, которые будут получены в этот период, потом можно будет использовать в плане заработка. 9 апреля Венера входит в те градусы, которые впоследствии будет проходить трижды из-за своего ретроградного движения. Поэтому, начиная с этой даты, обращайте внимание на те ситуации, которые возникают в вашей жизни особенно если они связаны с вашими родственниками, особенно если ситуации имеют возвратный характер. А также будьте внимательны касательно финансовых каких-то нюансов, которые будут возникать. Поскольку Венера будет возвращаться к этим градусам, соответственно, и окончательный вывод по тем ситуациям, которые будут начинаться с 9 апреля, вы тоже сможете сделать позже. И они могут даже затянуться до начала августа. Венера бывает ретроградной примерно раз в полтора года. И каждый раз, проходя в течение 40 дней свой путь ретроградности, она становится максимально близкой по отношению к Земле. И, возможно, самые внимательные из вас уже заметили, что на небе появилась очень яркая точка. Это и есть Венера, которая сейчас находится на очень близком расстоянии от Земли. Сам факт, что данная планета становится ближе к Земле, делает темы Венеры очень актуальными и выделенными в жизни каждого из нас. Именно поэтому в период ретроградной Венеры люди начинают обращать больше внимания на свои желания, на свои отношения. Они хотят что-то переделать, улучшить. И, в принципе, это период пересмотра, это период, когда человек определяет, что ему в жизни комфортно, а что нет и пытается адаптировать под новые запросы свою жизнь. Учтите, что каждый в этот период захочет быть услышанным. И в принципе тема общения будет однозначно выходить на первый план. И будет желание иногда даже вступать во взаимоотношения с каким-то человеком ради того, чтобы была возможность кому-то вылить свою Душу, рассказать, поделиться какой-то важной информацией. И, в принципе, тема общения будет ключевой в любых взаимоотношениях. Поэтому очень важно слушать и слышать в этот период. Итак, 13-14 числа Венера остановится полностью для того, чтобы изменить направление своего движения. И это особенные дни — можно брать даже с запасом 2 дня до этой даты и 2 дня после. Это особенные дни, когда какие-то финансовые вопросы, вопросы, связанные с отношениями, с покупками, могут решаться будто бы сами по себе, без вашего активного участия. Это период, когда может сбыться какое-то ваше желание, то, что вы очень долго хотели, но никак не могли к этому прийти. К примеру, вы присматривались и хотели купить автомобиль, но никак не могли найти нужную модель. И именно в эти даты вы сможете наконец-то осуществить свою мечту. В целом, будьте очень внимательны. И многое, конечно, зависит от ваших личных транзитов, но... Период ретроградной Венеры не бывает плохим, особенно период стационарной Венеры. Это всегда ваш путь для улучшения своей жизни. Конечно, наиболее значимый транзит ретроградной Венеры будет для представителей знака Телец и Весы, поскольку эти знаки находятся под управлением данной планеты. Но темы Венеры — близки каждому человеку, поскольку эта планета управляет отношениями и финансами. Более подробно о влиянии на каждый знак, я даже буду декады рассматривать, я расскажу в гороскопах на май месяц. Расскажу подробно, как Венера повлияет на каждый знак и декаду этого знака. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти выпуски. Что касается аспектов Венеры, то хочу обратить ваше внимание, что в начале и во второй половине мая Венера будет делать напряженный аспект к Нептуну. И это может внести путаницу в финансовые дела, а также в личные отношения. Точный аспект будет 5 и 21 мая. Советую вам. В эти дни воздержаться от крупных покупок, а также от важных решений, которые связаны со взаимоотношениями с каким-то человеком. Напряженные аспекты к Нептуну, которые как раз будут проявляться в этот период, зачастую могут давать обманы, самообманы, заблуждения и ситуации, которые сложно проанализировать, так как мы можем не знать ситуацию целиком. Поэтому воздержитесь вблизи этих дат от категоричности в любых вопросах. Кстати, 5 и 21 мая — это будто бы зеркальные даты, поэтому могут даже какие-то похожие события происходить или повторяющиеся эпизоды. Безусловно, отношения, которые будут возникать и развиваться на ретроградной Венере, будут подлежать пересмотру, и этот период достаточно нестабильный для того, чтобы строить отношения, поэтому по классике жанра лучше не планировать свадьбу на период ретроградной Венеры. Но в целом... Знакомство, возможны в этот период просто не стоит сразу в омут с головой бросаться. Нужно дать себе время подумать, разобраться в человеке. Обычно после того, как Венера разворачивается в прямое движение, мы можем менять свою точку зрения, мы перестаем быть настолько категоричны, либо наоборот, настолько мягкими, как были до этого. Поэтому просто стоит учитывать, что ваше мнение по поводу этих отношений может меняться. Поэтому не спешите сразу принимать важные решения. В период ретроградной Венеры могут возвращаться в нашу жизнь друзья или люди, которые в определенный момент были нам очень близки. Поскольку Венера будет ретроградить в близнецах, то это период, когда мы можем случайно встретить нашего одноклассника или друга детства. То есть вот какой-то поворотный момент в отношениях может произойти. Если говорить именно о возобновлении общения, то в целом период ретроградной Венеры очень хороший. Единственный момент, что если речь идет об отношениях, то опять-таки стоит дождаться разворота Венеры, так как вот это сближение, оно может оказаться не навсегда, а просто это будет такой период, и вы опять-таки вернетесь к своему прежнему решению. Поскольку Венера ⁇ это планета, которая отвечает за красоту и за внешний вид, особенно женщин, то советую воздержаться от серьезных косметологических процедур в этот период времени, особенно если вы хотите провести какую-то процедуру впервые. В целом период ретроградной Венеры можно использовать для того, чтобы избавиться от ненужных вещей, особенно если они дорогостоящие и ранее вы не могли найти на них покупателя. Очень частый вопрос, можно ли покупать недвижимость в период ретроградной Венеры? На самом деле в покупке недвижимости нет абсолютно никакой проблемы. Единственный момент, что вам нужно обращать пристальное внимание на внешний вид той квартиры, которую вы покупаете. Может быть какой-то скрытый недостаток, который вы не сумеете разглядеть в процессе покупки. Поэтому если вы не сомневаетесь в том, что действительно Планировка должна быть именно такой. Если вы не сомневаетесь, что в этой квартире все нормально и нет дефектов, тогда нет смысла делать отсрочку, и вы можете купить квартиру в период ретро-Венеры. Также период ретроградной Венеры очень хороший для того, чтобы с головой уходить в юридические процессы, особенно те, которые тянулись очень давно. И вам нужно опять вернуться к этой теме, а также для того, чтобы решать важные вопросы касательно инвестирования, касательно каких-то приобретений. Но речь идет о тех ситуациях, когда должны быть длительные переговоры. То есть если вам нужно обсудить какой-то вопрос от А до Я, прежде чем принять решение, то вы можете смело это начинать в период ретроградной Венеры. Быстро однозначно не получится, но все же вы сможете изучить эту тему от начала и до конца. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо вам за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой канал, а также рекомендую подписаться вам на мою страницу в инстаграме, там я публикую очень интересные посты, а также сторис. Будем с вами на связи, пока-пока!